У тебя чью матный братан розовый, что ли? Нихуя ты блогер, нахуй, потешник. Нормально так. Единственный разумный способ жить в этом мире это жить без правил. О! Скучно не будет нам, похоже, сегодня. Да. Привет. Привет. Блин, так так это, сходу сказал, как будто уже подписан на мой канал. Да еще пока не подписан, но могу подписаться. У тебя есть время. А ты о чем общаешься здесь на канале? Приветствую тебя. Егор. Салам алейкум, Егор. Малейкум Андрей. Андрей меня зовут. Андрей, рад знакомству. Как канал называется, Егор? Джон Невский. Как? Джон Невский. Блять, напиши в чат, не понимаю тебя, ты пьяный, не понимаю. А, ты не понимаешь. Ну, в чат... Невский слышал, а там до этого ничего не понятно. А до этого ни хуя не понятно, да. Невский, Невский. Донецкий? Или Донецкий? Или Невский? Донецкий. Донецкий. Донецкий или Луганский, блядь, откуда это? Написал? Я понял, Зачем в телефоне что-то, блядь, пикнуло? Пикнуло, Нихуя ты блогер, нахуй, по <смех> Нормально такой. <смех> да, да, стараюсь. Для тебя. <смех> я вижу. Егор, Егор, я все вижу. <смех> я я не сильно это популяризируюсь. Красавчик, нахуй надо, да? Кому надо, те сами сиськи помнут. Ну, естественно. <смех> ты там напечатаешь синее? Ты клавиатуру-то вообще принес? Естественно. А, а этот монитор у тебя там рядом? А, а, ну как бы я тебя видел? <laughs> ну не знаю, может из телефона, блядь. А, не-не-не. <laughs> у тебя очки уматные, блядь, братан. Розовые, что ли? Ты в розовых очках всю дорогу ходишь? Я могу поменять. Я могу поменять на ну, вот эти вот. Ладно, поменяй. Это а в розовых очках, это не комифон в, наши... Сейчас, в наше время ходить, блядь. И так все все понятно. О, о, сейчас. Ну-ка, вау, это другой вопрос вообще. код Базилио отдыхает. Ну ты там что напечатаешь, не пишешь, какой этот канал свой? О, Джон Невскаир, Невскаир, да? Да. Джон невская а ты ты же в смысле, ну ты же из России, а почему такой ник у тебя, Антон Кудай, непонятно. Это не стоит его знать. Да, ну ладно, а ты о чем тут общаешься на канале-то, про что ведешь канал-то, суть-то в чем блога? В основном вообще вот э, мой ютуб канал об алкоголе. Об алкоголе, что это плохо? Нет. Что это хорошо? А о том, что правильно, правильно. Понятненько. Ладно, посмотрю, на твою, на, зайду. Я я выйду куда-нибудь, а на канале там в какое-нибудь видео уматное. Правда, я привет передам. Передаю привет своей любимой жене, любимой жене. Люблю ее сильно. Целую. Ма ма ма ей. Вот так вот и передай. Ма ма, ма.